Зато сразу так тихо, спокойно, никто нигде никого Недостаточная энергия Нет, самое, не ищешь, не трогай. И у меня сразу все пропало Так, куда меня там еще? Ну еще чуть чуть осталось, в принципе Двигаю себя быстро, уверенно В деревья немножко врезаюсь, но это ладно Я думаю, за мной еще один вертолет пошлет Ну там, наверное, скрипт какой-нибудь По-моему, летит, кстати я уже успел до точки эвакуации. А, это наш, по-моему. Это даже, скорее всего, наш вильталлёт в точке эвакуации. Куда я бегу? Ты его я, скорее всего, слышу. Да-да. Будет смешно, если его подорвут. А, следуйте, в эвакуации выпало, но возьмите точку эвакуации. Че, вот я здесь. К Отбой. Хорошо. Площадка все еще под обстрелом. Повторяю, площадка под обстрелом. Мы не сможем приземлиться, пока здесь не будет тихо. Зачисти площадку, Нума. Но... Так, хорошо, зачистить площадку, понял. Куда мне идти? Такой думал сейчас, о, прекрасно, сейчас свалю. Маскировка включена. Ух ты, бля! Напугал, бля! Ой, как напугал. Ай! -яй -яй. Маскировка включена. Так, они тоже такие же. Маскировка включена. Смотрите, они в таких же костюмах, в принципе, работают. Маскировка включена. Я тут не один в нано-костюме. слабое утешение но их костюмы выглядят как дешевые подделки не промахнул маскировка включена как дешевые подделки не могу сказать учитывая то что они выдерживают ни один выстрел но снайперской там винтовки кто-то остался сейчас исправлю да я понимаю что кто-то остался но может быть он хоть вылезет постреляет по мне лево я здесь маскировка включена мне кажется, я его слышу Но не вижу Эй, я тут, а? Недостаточно энергии. Может кто-нибудь постреляет по мне хоть? Я понимаю, это скорее всего скрипт, но... Но а. ага. У меня тоже есть снайперская винтовка, братан включена. Гриф, это номад. Все чисто. А все чисто, хорошо. Понял, Номат? Жди. Брони. Значит, в принципе, это. Номат, а, папаш. Ну, в принципе, да. Блин, ну вот, смотри, но ну, ведь по ним кто-то стреляет же. Или это так? Просто для красоты сделано? Я предполагал, что, ну, это кто-то по ним стреляет, типа по что-то. А я, кстати, отошел, потому что боялся забаговаться. Но меня могло так и убить. Вот они сидят. Приветствую вас, сэр. Ты как номад? Я гляжу, ты живой, а? Урси, насчет пророка. Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так. Так, это и есть надо костюм, о котором все болтают. Эй, я тоже такой хочу. Ага. Станет дядя Сэм тратить миллион баксов на твою тощую задницу, Джонсон? Черт, вы все заткнетесь, когда я получу костюм. Я буду круче, чем ниндзя. Хочу на это посмотреть. Так, парни, мы в зоне боевых действий. Там внизу целая куча зениток. Я сделаю круг и да сброшу ловушки. Потом садимся. Мы нарвались на корейцев. Их артиллерия долбит по этому хребту. Пригните головы, а то оторвет. Тогда зачем мы тут садимся? Либо пушки, либо зенитки. Пушки мажут чаще. Удачи Че, будем прыгать, сверху? Все? Принимайте Он хотел такой же костюм, но.. не не повезло. Заменить мне, ничего менять не хочу. Хотя. Хотя, хотя. Хотя нет. Ладно, у меня есть снайперка, если что. Да что, ложиться? Обстрел-то хороший, Ты конечно, вока! не спорю, Но я немножко пробегусь, хорошо. Подускорю ускорю наши события. Так, там свои тоже справа вижу. Не хочу быть вокруг всего этого обстрела. Да я жду. Я еще вытащу, но попомню. Ястреб главный! Мы не справимся! Нашу позицию засекли! Нас обстреливает артиллерия из Гавани! Лейтенант, меня не волнуют ваши проблемы! Вы нейтрализуете ПВО и вы удержите дорогу! Все ясно! Это не чем кажется? Так, нам надо ПВУ уничтожить. Беда. У нас тут большие проблемы. В гаване стоят корейские зенитки. Самолета бесполезный. Кто-то глушит наш радар. Надо добить уцелявшие зенитки, чтобы транспортники смогли сесть. Не слишком сложно? Тебе не сложно? Ну займись. Такой раскинул, раскидал такой все по задачкам. Так, ну пойдем. Потом догоню, ладно? Ну это я знаю, что снайперский прицел обладает увеличением, все такое. Но для начала давайте посмотрим, куда мне. Мне охренеть, как далеко. Уже недостаточно энергия. Один патрон получил в щи. Ай, ай, ай, ай. Ай-яй-яй-яй-яй, куда я пришел? Куда я пришел? Так, где тут вокруг? Ага, вижу пацаны. Нету пацанов. Так, побежали. Ой, думал с разбега прыгануть. Так, две ПВОшки, но сначала давайте левую зачистим. Так будет попроще. Переплыть, конечно, будет тяжелее, но можно попробовать сразу потом вторую зачистить. Падать высоко. Так, а можно ли кого-нибудь вот сейчас со снайперки загасить? Ну, прицелься. Эх, ни хрена не вижу. А, нет, вижу. Попал! Прикиньте. О, двух сбил. Отлично. Так, катер, катер это хорошо. надо было, чтобы он подплыл как-нибудь поближе. Так. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Отлично. ой ой ой ой ой Отлично. Ну, в принципе, я уже начинаю привыкать к костюму. Недостаточно энергии. Отлично, сейчас покатаемся. Опа, это чумина? Нет. Отлично Ну По-моему ну, я выберу Хорошо позицию, тебя знать. Хорошо Я тоже уже иду к цели М -м? Моя первая цель здесь Выходим Крабики Оп. Маскировка включена Тарати, радушечки, Тратати, тратата. та, -та, -та. Можем попробовать, кстати, ее тихо обезвредить. Давайте попробуем, ну-ка. Так, сели. Маскировка включена. Сколько их тут много. Недостаточно энергии. Блин, хотел тихо, но не умею я тихо, ладно. Ай, ай, ай, ай, ай, все быстро кончилось Зато есть пистолеты Которые бесполезны немножко Мало у меня снайперка есть Пошел вон Пошел вон Так, взять-взять-взять-взять боеприпасы, отлично Как я понимаю, мне нужно зачистить, да, в любом случае, прежде чем ее уничтожать, да? Включена. Где? Где еще один? Вот он стоит видите? А ему вообще плевать Да я здесь Стоит такой Кайфует Блин, откуда пальба? Боеприпасы, отлично А, вижу Вижу щенка Мошеву. Он был с этой снимать, с ракетницы. Вылази, влади. Убил. Отлично. Так, теперь как тебя уничтожить? Как тебя уничтожить? Что? Надо реально брать и где-то искать ракетницу. Ну, точнее, патроны на ракетницу. Так, с этой штуки я тебя не сниму никак. Но... Так, ребята. А, во, во-во-во. Во -во -во. Так, гранатомет Запас максимум Хорошо. Всего три патрона, типа Жалко Минус одна Отлично одна Так, где там мой корабль? Взрывчатка Взрывчатка это чтобы по-тихому Хорошо Так, отлично Так, где мой кораблик? По-моему, где-то здесь да, он помощь. там. А да я понял тебя, понял. Мне мой кораблик нужен. Где он? Чего мой корабль. А, вон он, да? Нет, это мина. Наверное с другой. Да, вот с этой стороны. Поплыли. О. Нам всем на ту сторону надо. С режим смены обзора. Ой! А где вы раньше то были? А, так, ну приплыли. Или мне надо было дальше? Да нет, в принципе отсюда дойдем. Давай, давай, давай, ну что ты, чуть-чуть не хватило. О, давай, поех. Ой, там уже обстрел по мне ведется с смотрю Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, ребята, иду, иду, иду. Ага, вижу. Да, с, не падай. Ага. Да шо ж такое-то? Давай, давай, давай, давай, лезь. Ага, отлично. Вот так вот это все делается дело. Блядь, блядь, блядь, блядь. Ней, да где? Я же все сделал уже. Блядь, еще одна зенитка. Я там так припарковался, это не очень, что вы понимали. Эм, я думаю, это не свои, да? Не похож, что это свои. Блин, ну а ч оно так далеко? Ладно, попробуем. Он мне вообще никак не даст, да, поехать? Эх, жаль. И толкнуть ее нельзя. Хотя... Нет, нельзя. Жаль. Ладно. Опа. И меня уже нет. Так, да, хорошо, что он еще не задыхается. Давай, давай давай давай Ну, чуть пути сократил. Не могу сказать, что прям все очень хорошо, но... Ну, лучше, чем ничего. ай яй хотел маскировочку подрубить. тихо тихо тихо тихо тихо тихо Сейчас я мимо пройду, не переживайте. Блин, откуда пальба вообще? Номат, Ага, хорошо. энергии. Далеко? Недалеко. Блин, и тачка разрушена. Надо хотя по пути. Так, ладно, пойдем быстренько. Заглянем в гости. Маскировка. отлично Ай -яй -яй. Ай -яй -яй. больно о я могу о я зайду курю так здесь отвертки ящички и никого нет так у меня три све светошумовые гранаты есть ребята меня нет вы все обознались ну умерло пару человек Уруту. Недостаточно энергии. ай выключаем. пасет задо мной, смотрите, да. пасет пасет Оп, какой Там его снимем. Я узнал Отлично. Попробуй давать Был вертолета, нет вертолета. Вы у меня на снайперку патроны, оказывается, практически кончился. Недостаточно энергии. Так, осталось чуть-чуть. А это птиц Просто по звук. Опа. Ой. Да умри уже. Блин, ни разу не попал. Ай, ай, ай. Отлично. Надо просто снайпер тебя гасить, ну ладно. Да ты-то куда за пулемет ты сел? Пошел от пулемета подальше. Я и так занят. Давай ты еще за пулемет сядь, конечно. Сейчас, блядь, три раза в день. Не то. Спасибо. Это одна первое время пойдет. Ну, в принципе, неплохо стреляет. Но... Снайперская винтовка мне нужна. А вы что, все с ппшками? Мне не нравятся ППшки. Ладно, опять пока со снайперкой побегать. Что у тебя? Тоже пистолет, пулемет. Эх. Ой, не так, круто. Сейчас мы к нему поближе подойдем. Опять пистолет-пулемет. Я хочу снайперскую винтовку менять. Ладно, давайте пока, ладно, возьмем ПП-шку, фиг с ним. Нее, ну, тут хотя бы на нее патроны есть везде. Ай, ай, ай, ай. Но стреляет она неплохо. Считывая то, что еще можно контролить во время прицела ей, ее. Вообще неплохо. Я бы даже сказал, очень неплохо. Давай сюда. Патроны у нее улетают тоже очень неплохо. Патрончики. Отлично, спасибо. Так, ну погнали. И оп, ой-ой-ой, ой-ой-ой, конечно не найдешь. Все, все, все, чуть подвосстановился, можно шлепать. Так, где там это? Ага, ага, ага. Да взрывай. Ага. Где-то сзади. И какой же у нас Хорошо. Я смотрел гавань У них тут стоит крейсер, набитый электроникой Он и глушит спутники Если ага. ты с ним разберешься, мы сможем Ударить с воздуха ага. Ну что ж, эти генераторы помех на крейсере Понял, принял Меня кто-то видит, а я никого не вижу А, вот нашел еще да. Я вроде по карте по чуть-чуть ориентируюсь Так, а мне туда, да? Хорошо Ой Была глупая немножко идея, ну ладно Пофиг Надеюсь, я смогу вылезти. Недостаточно энергии. Да, смогу, отлично. Номад, видишь антенну на рубке крейсера? Попробуй попасть. Откуда появился Курите здесь, ю. блядь? Ой. <музык> <музык> Какой из ниоткуда появился здесь. Мне это понравилось. Так. Ага. Отлично. Ой-ой-ой ой ой стреляет стреляют там Двои снял, отлично Не, ну ППшка в принципе, рубит, нормально О, это мое Где тут вертолет? Да прицелься, Минус, раз Два Кусочки посыпались Давайте-ка с ракетницей вырубим Ай Просто патрон терять не очень хотелось. Как бы что поделаешь? А, мне вот поэтому надо гасить, или как? Или что? Или подождите? Нет, по-моему, не так. А как мне вырубить? Не понял. Так, здесь закрыто. Не понял. Внутри, что ли? Ну, пойдем внутрь. Блин, да здесь кроме прохода... Нет, нет, нет, нет. Мне, мне явно сюда. Так, да... Доп... А, во. Мне вот сюда. Номат, сделай что-нибудь с этой антенной. Да сейчас. Найди пульт управления. Вот и все. Они остались без ПВО. А теперь подсвети лазером этот крейсер. И любуйся, Феррор. Так, куда мне? Использовать бинокль. А, лазером ты имеешь в виду вот так? А, доступен авиаудар. Используем бин бинокль для выбора цели. Ща, ща, ща, подождите. Так, как я понимаю, вот так. И один, да? А, ага. Звия один, это Эхо-9. Оружие на борту. Подходим к цели. Так, так, так. Ба. У, а я мог ведь умереть в, в этом всем Ребят, пво у вас больше нет Ай. Готов. Неплохо, неплохо не не я отцу, пока не Отбой. Хорошо, постараюсь, не обещаю Так, кто по мне сейчас стрелял? А, сверху, да? Сколько у меня тут за этим? Одна всего? лишь? Жалко. Эх, патроны кончились. А так я ее не вырублю, да? Или вырублю. Вырублю. Блядь, блядь, блядь, блядь, ты куда так близко подошел-то? Вообще бесстрашный. Так, еще кто-то здесь. Хорошо, так далеко? Недалеко. Я в себя еще не привык. И... Оп. Ну... Вообще хорошо. Так, зажигаем дорожный туннель. Я на месте. А, он на они... ней... О, о, что происходит? Что это сейчас было? Да мне что, сейчас танк сбросит? Походу на то. Ты что, сейчас меня реально танк сбросит? Все, все, все, езжай, бросай, езжай. А, а как просто сесть, подожди? А, они сами сели. Господа, Я в чувака сел. Мы идем дальше в долину. Возьми, Возьми один из танков и исследуй. за колонной в тоннель. Ты ведь умеешь ага. управлять этой штукой, да? Ага. Такси. Псих. У штаба есть для тебя задание. Иди на подмогу группе Альфа. Тебя ждет лейтенант Купер. Я займусь, босс. Береги себя, Номен! Когда все закончится, с меня пиво. Договорились. Не продолжи путь дорогу. Так, какой метанк-то брать? Где? Так, не понял. В точку. Так, теперь покатили в долину. Устроим теплый а. прием mm. генералу Кухону. А на да, этом будем заканчивать Этот момент серии Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров, также на Telegram, ссылочка в описании. Спасибо за просмотр. Пока, пока.